Друзья, всем привет! Нахожусь на работе. Вон мои инструменты стоят. Вот они здесь еще у меня на полочке. Снова мебельная тема. Это я собираю мебель и хочу рассказать один нюансик который мало кто знает вот вы опять же я повторяюсь да вот купили корпусную мебель себе и начали собирать сами из коробки дома и у вас много различной фурнитуры крепежа и вот попадется вот такой вам крепеж обязательно вы подумаете ну это винтик там он в инструкции будет невнятно описывается евроболт под установку полочек подвесных, да? На самом деле этот болт с секретом, имейте в виду. Смотрите, у него вот такая двойная шляпка. Сейчас я покажу. Вот у меня тут фонарь приготовлен. Сейчас я подсвечу, кстати. Милое дело с таким фонарем. Видите, какая у него резьба интересная? У него как бы две шляпки, вот они, ну, внизу, вот, смотрите. Большая и чуть повыше большой поменьше и остальное резьба вы конечно же подумайте что это полностью резьба и вгоните в разметочное посадочное отверстие в панели в мебельной, вот до конца по самую шляпку но он у вас не вгонится шуруповерта и вы начнете его силой заталкивать на самом деле это не надо делать Тут надо предельно аккуратно этот крепеж закручивать. И вы с ним обязательно столкнетесь, если вы собираете мебель дома. Причем шуруповерт нужно на минимальных оборотах. И потихонечку до этой шляпки. Видите, редуктор как бы сработал заранее. на всякий случай сделал его ну, поменьше. Сейчас вот переключаем на побольше и докручиваем. Сейчас я объясню для чего. Для чего все эти танцы с бубными? Конечно же, это вот такой чудесный конфермат который и вот так вот вы его подтягиваете до конца, да? Ну, до этой шляпки. А эта шляпка, вот она, она торчит здесь открыто как бы. Сейчас я объясню. А схемы, самое интересное, никаких подробностей в схемах нет. Вы будете внимательно читать схему. Вот эти дела все знают, получается, только специалисты. И вот эти секреты вы можете подглядеть в YouTube. Так что подписывайтесь, друзья. Это двойное посадочное такое место. Вот, под, вот такой флиппер. Uh, у флипера тут, вот смотрите, есть именно двойное посадочное отверстие. Yeah. Когда он находится в полке, вы полку защелкиваете. Он пластиковый. И устанавливается он, сейчас покажу где. Uh -huh. Вот, смотрите, он устанавливается вот в эти вот отверстия. Да? То есть его нужно аккуратно вот сюда вбить. Туго они вставляются. Их надо подбивать кияночкой. У вас должна быть мягенькая кияночка. У меня относительно мягкая. Вот сейчас покажу, как это делается. Причем вы можете случайно разбить и поломать, если в перекос у вас пойдут вот эти флипперы. Или вдавить каким-нибудь образом. Это вот похоже отверстие на эксцентриковое, но это в данном случае вот под такой вот крепеж. Вам видите там, какой у него профиль внутри? Это посадочное такое место, вот на этот евровинт, который вы сейчас видели. И вот здесь вот предельно аккуратно надо вот эти вот пластмассовые, они хрупкие, устанавливать. Кто это придумал, конечно, я очень удивлен такой инженерной мысли. Зачем вот такой вот нужен крепеж чудесный, интересный, видите, он как вот такой вот Шуруповертом Надо крутить предельно аккуратно это все дело. И в шкафу. Ну, можно заранее, конечно, это все тоже в панелях все это в разметку вкрутить. Вот второй я насадил. Сейчас вот покажу, как тоже аккуратно. И все это потом сажается на них вот, вот этот вот чудесный крепежик. Друзья, вот смотрите. Полочку вот. вставил и уложил ее вот на этот крепеж. Пока что я просто уложу. Так это выглядит и путем надавливания я усажу эту полку вот этими флиперами на вот эти вот евро полка ладошкой кулачком вот вы подбили то есть они как бы автоматически стягивают все вместе ну типа того как будто они и стяжка то есть они еще и укрепляют вот общую конструкцию и потом их надо чтобы снять полочку ее надо будет обратно вот так вот выбивать кулаком ну как бы уже уже не надо будет это делать конечно же вы раз и навсегда поставили но вот такой нюанс в итоге вот видите утопилась туда вот эта полка держателя утопился туда видите как он там выглядит вот он. вот так вот то есть имейте это в виду обязательно Имея шуруповерт, вы, конечно, вгоните до конца. А потом вы будете удивляться, почему полка не садится. Раз, разбомбите вот эти вот пластмассовые пластиковые флипперы, которые... Я вам показал, корпусной мебели всегда вот есть разметка. По незнанию вы, конечно, разобьете всю вот эту вот разметку. Будьте предельно аккуратны. Если вам вот эти подсказки заходят, подписывайтесь на канал, ставьте свои оценки, пишите комментарии. Всем пока!